Итак, взорван автомобиль Захара Прилепина. Интересно, кто-нибудь в здравом рассудке и трезвой памяти поверит в украинский след? Где Украина и где Нижний? Как я уже говорил, у бесов друзей нет.